Всем привет! Сегодня у меня такой спонтанный и короткий выпуск. Я приехал делать видео для своего покупателя, который находится в другом регионе и готов принимать решение на покупку квартиры в Сочи дистанционно. Нахожусь сейчас внизу, бытхи, покажу вам жилой комплекс Анастасия. 90 метров с ремонтом, с классным, прям с таким ремонтом, с балконом и видом на море. Территория у жилого комплекса «Анастасия» закрытая. Кто ориентируется, попытки сейчас поймет, где находится «Анастасия». Вот там на ваших экранах находится «Талисман». Я тоже по нему делал видеообзор. Тут ветеринарная клиника. Значит, вот так выглядит живой комплекс «Анастасия». Состоит он из четырех домов. То есть, кто успел, тот припарковался. Также имеется подземная парковка. Видеонаблюдение, статус, квартира, все коммуникации центральные, а в доме газ, лифт, вот есть такая детская площадка, беседочка и цена, цена просто вас должна приятно удивить. У подъезда все так тоже облагорожено, Площадочка, цветочки, лавочка, Колясочная, парковка для велосипедов, подъезде в доме лифт. Итак, я зашел в квартиру. Это зона прихожей. Теплые полы, высокие потолки, все вместительный, прям очень такой вместительный шкаф с правой стороны. Такой же большой санузел. Оттенок сушитель, душевая кабина, все прям, ну такое новое я вам скажу. Стиральная машинка, джакузи, ну очень крутая квартира, ну классно. просто ну, бомбическая, на мой взгляд. Стены, если что, там под пока, вовсе не проблема, смотрите, здесь вот есть такая техническая комната еще. висит газовый котел. В общем, все разводки. Тут а, даже есть вот такая мини-душевая кабина. Далее. Квартира, кстати, с балконом. С видом на море. Сейчас общем, все вам покажу. Это первая спальня. Первая спальня. Кондиционер. Ну, все классно сделано. Честно. прям без лишних слов. Остается абсолютно все, как вы видите сейчас на своих экранах. Ну, смотрите, здесь такая фишка. Вот она. Ну, вариант, видите? Чик. Вот, значит, вторая спальня. Она детской является. Статус квартира. Полная стоимость в договоре. Просто продавец уезжает за границу. Далее, ну, Нашел хорошую работу. Окна в пол. Тоже есть кондиционер. Я в восторге так, от этой квартиры и от цены. Ну и что, что одна комната без окна, кухня, там и посуда, мощная машина. Ну все прям так классно сделано, прям со вкусом. И, и, смотрите, есть балкон с натанговым мебелью. Да, вид в Атлантис. Кстати, Атлантис достраивается, все нормально, там судами вроде вопрос решен. И видно море. Все, вот этот весь мусор скоро уберут, потому что Атлантис в конце концов сдается. И вот такой вид, который вам уже никто не перекроет. Есть еще квартира в жилом комплексе Анастасия. Всего на 10 квадратов меньше, но полноценная трешка. Все комнаты с окнами. Стоимость... 14 с половиной миллионов есть 106 метров завтра буду вести переговоры есть 90 метров тоже с балконом видом на море есть в соседнем доме 116 метров с собственной парковкой всего за 15 миллионов в общем разные есть варианты кому интересно звоните пишите с удовольствием Я вам помогу приобрести квартиру в Сочи кстати данная квартира продается за 14 миллионов 800 тысяч. Подпишитесь обязательно на канал, если пор его не сделали. Инстаграм. Там тоже очень много предложений. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.